Mm-hmm. Привет, дорогой друг, ты смотришь «Дневник студенческой весны». Меня зовут Роман Полинсков, сегодня четвертый день фестиваля. Сегодня выступает Инженерный институт Институт управления экономики и финансов. Один из самых интересных дней, потому что ИИ, Инженерный институт, всегда начинает хорошо, а ИУФ уже добивает прям на ура. И главный вопрос сегодняшней программы будет у нас заключаться в том, действительно ли эконом достоин звания чемпионов. Звание чемпионов в футболе они получили спустя пять лет. Я это говорю на правах одного из ведущих программы «Неделя спорта». А вот получат ли они чемпионство в этот раз здесь, в Унингсе, на студенческой весне. Это мы сейчас и узнаем. Поехали, четвертый день начинается. Раз выступает эконом, значит, по-любому как минимум четыре раза будет произнесено эконом-чемпион. А что расскажет человек, который снимает ролики практически для всех и для эконома в том числе? Сейчас со мной стоит человек, который обычно портит нам стендапы на нашей программе Денис Британов, великий оператор СИАДУ и КФУ. Привет. здравствуйте Как дела? Неплохо на самом деле, очень даже хорошо Погода сегодня шикарная была, прям настроение поднялось mm, Хорошо а Вопрос, который лично меня интересует Ты сегодня за кого? За эконом или за инженеров? Но по большей части я за инженерный институт вот. А так на эконом тоже немножко поснимали mm -hmm. Что именно поснимали? увидишь увидишь там будет просто полет в космос и это в прямом Прямо смысле полный, как у итиса вчера да э, уйтиса не видел не видел Но что у было... итиса аватар был аватар нет аватара не будет угу. будет просто полет в космос хорошо а сколько шуток будет э, шуток где э, ну в конве как говорят в, в конве э, у эконома будет по-любому э, одна шутка может быть, будет одна хорошая шутка. Mm -hmm, даже да. так? Да, да, может быть, будут хорошие шутки, но это не точно. Mm -hmm. А в видосе? В видосе? Или там только космос, там просто там, вот там звезды будет... вот так вот на тебя будут лететь и все. Ну и да, что? да, да, да, будут звезды пролетать, но ну, на самом деле одна, вся конва это одна большая шутка. Но это не точно, я не знаю, я не знаю канву. Очередное нововведение на фестивале. Впервые наблюдаем рэп-канву. По ощущениям складывается, что на сцене выступают те, кто не смог отобраться на третий сезон Versus Fresh Blood. Давайте проверим, смотрим отрывок из концерта. А теперь звуковую дорожку накладываем на Versus. Идеально подходит. Ресторатор, возьми на заметку, эти ребята точно не забывают текст выступлений, как млечный. Один персонаж инженерного института смог подняться на сцену и отложить свой фотоаппарат в сторону. Речь идет о Ромае. Мало кто знал, как он говорит, а теперь уже многие знают, как он читает рэп. А рэп-конвай, это впервые я вот в своей э, истории вижу, сколько я с весну освещаю. Этот. Было ли ранее такое вообще, нет? Без понятия, честно. На, мо... на моем опыте я тоже не видел рэп-конвай именно. Ну угу. а сама как Ну сама как тебе идейка? Классный, на, на по душе. Давай как? еще чуть-чуть отойдем, чтобы не мешаться, да, чтобы конечно. готовился очередной э, институт. Так вот, как тебе вообще да. в целом Рэп Канва? Ну, отлично, отлично. Это как бы для молодого поколения, конечно, но как-то может а, что-то новое. Ну, как бы не то, что новое, а... Уже устоявшееся новое, так сказать Ну для своих, то есть сделали как хотели То есть как нравилось самим Рэп конву должны оценить по достоинству Ибо этого еще не видели никогда Пройдя за кулисы, мы наконец-то смогли найти Нашего маленького кудрявого эксперта Вагиза Что он скажет на этот раз Ну а сейчас рядом со мной наш постоянный эксперт Всех наших программ, которые могут быть Дневник студенческой весны дневник дня первокурсника Вагиза, Вагиз Айпов, тебе большой привет Привет, привет Ну что ж, практически середина фестиваля Что ты можешь сказать о нем? Честно готовились мы к своей весне uh -huh. ставили делали все очень старались и ну, мало смотрел мало смотрел смотрел только конец ну, журналистики вот это единственное что я смог посмотреть к сожалению к сожалению но ну, хорошо э... то что ты смотрел как это ты оцениваешь я знаю, что я частенько говорю, что все плохо. Но э, да нормально, нормально, честно говоря. Я пришел после репетиции, посмотрел, отдохнул, посмотрел там пять номеров последних и опять пошел репетировать. Честно, я успокоился, вроде все было легко и просто, знаешь так, легко и просто. Не буду говорить, что плохо все, потому что один раз уже про физфакт, так я сказал, и потом послушно видосики всякие пошли. Нет, нормально, нормально, все хорошо. Все нормально. Студесна Института управления экономикой и финансов получилась как последний концерт Аллы Пугачевой. Основной и лица прощались со своим зрителем, но мы точно знаем, что они, как и Алла Борисовна, еще 100% будут выходить на сцену. Друзья, пусть мы в скором времени уже не будем студентами, но мы всегда будем гордо носить звание выпускников Института управления экономикой и финансов Казанского федерального! Четвертый день поднимает планку все выше и выше. На сцене начали больше читать рэп, показывать театр теней, световое шоу и, само собой, музыкальные клипы. Но без классических танцев и песен никуда. Ну что ж, на этом все. Четвертый день фестиваля подошел к концу. Большое спасибо команда, большое спасибо институтам за столь интересные концерты и за столь интересные проходки во время их концертов. Особенно хочется отметить Инженерный институт за рэп-конву. Такое я и лично вижу впервые в истории всей нашей программы. Сегодня у нас действительно все были лучшие. Лучший режиссер, лучший оператор. Ну и я на правах уже самого лучшего ведущего Казанского федерального университета. Да-да, дайте поднять мне свою самооценку. Прощаюсь с вами. Меня зовут Роман Полинсков. Подписывайтесь на нашу группу вконтакте. Ссылку вы сейчас видите на экране, а также все наши выпуски, наши программы, все дневники студвесны весны вы можете посмотреть на нашем телеканале Универ ТВ. Большое спасибо, еще увидимся, пока-пока.